авто из сша ford mustang 21 год повреждение правой части зажигание исправно ставка на такой автомобиль до 20 тысяч долларов доставкой в беларусь и ремонтом обойдется в 28 тысяч долларов рыночная цена такого автомобиля от 30 тысяч долларов подумай